Ай! Давай, давай, давай, давай! dá mais, dá Ha ha ha. Так, ну что, попробуем втроем. Сноуборт и плюха. Вы готовы, дети? Нет, да, капитан. Правильный ответ. Поехали! Воу-воу-воу-воу-воу! Мы едем! Мы едем! Воу! Давай, покинули! Так! Во-ба! Ой, вы что такие быстрые-то? Ha <laughs> <laughs> <laughs>